«Яхта, парус, в этом мире только мы одни» поется в одной известной песне. Но в нашем случае покой местных штурманов был нарушен местными жителями. Эта история тянется около 10 лет. Мы сейчас находимся в муниципальном округе Рыбацка Невского района города Санкт-Петербурга. И за моей спиной находится яхт-клуб, который был незаконно построен прямо на берегу Невы. Но история в это о другом, о том, кем, была построена эта территория и что было на этом месте раньше. В конце прошлого года я написал заявление Рос-Природназор по поводу того, что вот я клуб Восточный, который находится, находится за моей спиной, преградил проход, то есть препятствует свободному проходу жителей, граждан, и в этом, собственно, состоит нарушение. Водного и административного законодательства Я хотел бы рассказать о том, как проходили общественные слушания По поводу строительства данного яхт-клуба Первые слушания прошли 20 июня 2009 года В понедельник в 15.00 Время неудобное, кто-то был на даче, кто-то был на работе Ну, соответственно тема слушаний была как раз межевание территории этого яхт-клуба и в принципе вопрос строительства вторые общественные слушания по поводу строительства яхт-клуба прошли 31 августа 2009 года и первые вторые слушания общественный совет Рыбацкого признал незаконными и только 28 декабря 2009 года Валентина Иванова Матвиенко подписала уже в итоге постановление о том, что эта территория и многие другие территории должны быть исключены из состава зеленых насаждений общего пользования. И таким образом она сняла ограничения для застройщика для строительства на, этой, на этом участке. Также несправедливость этой ситуации омрачает то, что на данной территории находится... И находилось, и находится захоронение Покровское кладбище. Захоронение 34-36 года. И э, до сих пор живы еще родственники тех, чьи останки здесь находятся. И жители были возмущены, что в 2010 году э, все, э, все захоронения ушли под бульдозер, их просто снесли. И э, под асфальт закатали все. Уже в 2010 году летом был проведен митинг э, жителей, которые протестовали против застройки. И э, уже в 2010 году в августе были проведены третьи общественные слушания. И, к сожалению, на них уже выяснялся вопрос не о том, как э, э, строить или нет, а о том, что э, застройщик э, хотел увеличить высотные параметры зданий. учредителям э этого компании Оплаза Нева, которая владеет собственно данным клубом, являются Верланин Олекарович, это бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, и его сын Алексей Олегович. Государственные спектры провели рейдовую проверку, в результате которого которой была подтверждена информация который было изложено в моем заявлении и что материалы данной проверки переданы в комитет по э, природопользованию. Все более чем очевидно и решение тоже более чем очевидно, которое должно приняться в соответствии с законом, что данный забор э, должен быть убран, а виновные должны быть наказаны. Я хочу идти в депутаты, потому что мне искренне, интересно и нравится помогать людям решать их проблемы. Я принял для себя решение избираться в этом году в муниципальные депутаты, потому что мне не нравятся вот эти, все подобные истории, и я хочу изменить свой округ, в котором я живу уже более 30 лет, к лучшему и в лучшую сторону, чтобы он был для жителей, для всех нас.